Приветствую вас на двенадцатом уроке пошагового тренинга «Канал с нуля до первых денег. Тренинг записывается совместно с Филиппом Продом в рамках нашего основного двухмесячного тренинга Трафик Менедж. Так наш пошаговый тренинг приближается к своему заключительному этапу. Мы подошли к монетизации вашего канала. Я очень надеюсь на то, что процесс работы над вашим каналом, создания, оформления канала, наполнения роликами, доставил вам моральное удовлетворение. Но, конечно, хотелось бы подкрепить это и какими-то материальными благами, монетизировать ваш канал. YouTube очень многогранный инструмент, поэтому вариантов монетизации канала на YouTube очень много. Если вы будете творчески заниматься своим YouTube-каналом, вы однозначно найдете какие-то свои методы монетизации. В рамках этого курса я вам расскажу о наиболее проверенных, эффективно работающих способах монетизации. И начнем мы, конечно, с способа, который известен, наверное, практически всем. Это заработок на монетизации коммерческих просмотров. Очень многие считают, что это единственный способ заработка на YouTube, но, как вы узнаете на следующем нашем занятии, это далеко не так. Я вам расскажу о множественных источниках заработка на канале YouTube. А сегодня монетизация просмотров прежде чем переходить к технической части показывать как это все технически реализуется я вам расскажу необходимые вам базовые мони моменты о монетизации и и о заработке на просмотрах коммерческих в частности во-первых что вы должны понимать монетизировать можно только раскрученный канал то когда из вашей трубы пошел какой-то трафик когда ваша youtube то есть труба стала генерить какие-то просмотры хотя бы 300-400-500 просмотров в день, то есть когда из вашей трубы побежала струйка, вот только тогда вы можете подставлять какие-то тазики корыться и задавать себе вопрос, как же на этом трафике можно заработать. Но если из вашей трубы даже не капает, то задайте себе вопрос, что вы собираетесь монетизировать и на чем вы собираетесь зарабатывать. К сожалению, у большинства новичков происходит подмена целей. Здесь, конечно, играют свою пагубную роль курсы по ютубу, которые говорят, что залили ролик и сразу он начинает зарабатывать, что через две недели вы уже богаты. Скорее всего, вы уже к этому занятию понимаете, что не все так просто. Просто развивать канал удается тем кто уже имеет опыт в развитии там 10-15 каких-то успешных каналов у кого есть уже свой свой личный чек лист продвижения а люди которые быстро доходят к этапу монетизации если мы говорим о первом вашем Канале, когда у вас еще нет опыта то ваша основная задача это не монетизация а это развитие вашего канала еще раз повторюсь только тогда когда ваш канал начнет генерить трафик только тогда вы можете монетизировать если на вашем канале меньше 100 роликов если вы получаете меньше 500 там просмотров суточных в день то ничего вы на таком канале не заработаете и у вас будет разочарование вы будете говорить что все это Вранье на Ютубе ничего заработать нельзя. Почему? Потому что вы подошли не с той стороны к процессу заработка на YouTube. Это первое. Второе. Конкретно о заработках на коммерческих просмотрах, на монетизации коммерческих просмотров. Что такое коммерческий просмотр? Это щелчок по рекламному блоку на страничке вашего канала. Вот реклама может быть вот такая на весь экран реклама инстрим. То есть если я сейчас на нее щелкну перейду на сайт рекламодателя то канал в данном случае учим язык с полиглот заработал себе какую-то небольшую денежку опять же если вы щелкнете по рекламному блоку который расположен справа э, от вашего ролика то вы тоже получите какую-то денежку и довольно часто реклама появляется в нижней части вашего ролика. Также щелчки по этим рекламным блокам а, приносят день деньги владельцу. Есть такое понятие, как коэффициент СТР. Это соотношение между обычными просмотрами и коммерческими просмотрами. ну например, посмотрели тысячу человек ваш ролик и сто человек из них щелкнули по рекламным блокам. То есть вы получили коэффициент 10. Это очень хороший коэффициент. И чем выше ваш коэффициент СТР, тем больше вы, естественно, с своего канала получаете деньги. Поэтому, если вы хотите заниматься заработком на монетизации, то ваша основная задача это всяческими честными, не совсем честными, но очень эффективными методами увеличивать этот коэффициент, чтобы увеличить число коммерческих просмотров на вашем канале. Следующее. Все, кто хочет зарабатывать на монетизации канала, очень интересует вопрос, а сколько в принципе можно заработать. На Ютубе ходит такое, не скажу, что неверное, но уже как бы сложившееся мнение, что при тысячи просмотров на вашем канале вы в среднем будете получать 1 доллар. Вот тысячу обычных просмотров ваш канал сгенерил, и вы где-то заработали в районе 1 доллара. Я сразу хочу сказать, что это... Очень приближенные цифры. Как вы уже понимаете, что здесь большая зависимость от коэффициента СТР, то есть как часто щелкают по вашей рекламе. Здесь очень большая зависимость от тематики вашего канала. В зависимости от тематики вашего, на вашего канала стоимость рекламы разнится. То есть на деловых каналах, на бизнес-каналах это значительно больше по деньгам получается на каких-то развлекательных каналах э, цены значительно ниже если вас очень интересует этот вопрос я бы вам порекомендовал э, проанализировать статистику из google adwords то есть вам тогда необходимо создавать канал по тем ключевым запросам по тем тематикам где много дают рекламы где много рекламодателей и естественно больше денег но это, опять же, информация для продвинутых. Еще один показатель, который очень влияет на то, сколько вы зарабатываете за свои коммерческие просмотры, это кто смотрит ваши ролики. То есть, если вам удалось привлечь на свой канал жителей США, то там стоимость рекламы значительно выше. А если ваш канал смотрит только Россия и Украина, то здесь цены на рекламу в разы, в десятки раз меньше. И еще один немаловажный фактор, то есть рекламу дают не боги, рекламу дают люди и влияют субъективные факторы, то есть праздники какие-то, кризисы и так далее. Поэтому говорить о том, что вы будете зарабатывать по одному доллару с каждой тысячи обычных просмотров вашего канала, то это все-таки очень приблизительно, но в некоторых случаях такая цифра будет соответствовать реальности. Чем же хороший, почему так популярен заработок на коммерческих просмотрах на вашем канале? Дело в том, что этот способ заработка сравним с устройством вашего канала на работу. То есть вы отдаете свой канал, но если не в рабство, то устраиваете кому-то на работу, кому я сейчас скажу. И раз в месяц вы получаете денежки, заработанные за этот период. Так как у нас все-таки большинство людей не коммерсанты, то вот такой вот способ именно жить на зарплату, он очень многих устраивает. То есть все понятно, все спокойно, раз в месяц получил какую-то зарплату. Плюс э, не требуется делать каких-то лишних телодвижений. То есть все, что вам нужно, это просто заключить партнерский договор и устроить ваш канал на работу. А лично мне способ заработка на коммерческих просмотров нравится только одним что этот способ абсолютно подчеркиваю абсолютно не мешает вам зарабатывать на ютубе используя другие методы заработка о которых я буду рассказывать вам на следующем уроке только в крайних случаях то есть в отдельных случаях по тематике канала но ну, я считаю что нет смысла подключать монетизацию но ну, кому интересно пишите я поделюсь или на обратной связи отвечу как же нам начать зарабатывать на этих коммерческих просмотрах, что нам необходимо делать. Вот вы решили, все, я буду зарабатывать на коммерческих просмотрах. Какой должен быть ваш первый шаг? Вам необходимо определиться, кому же вы устроите свой канал на работу. Есть два варианта устроиться на работу, причем нужно выбрать только один. Это устроиться на работу или заключить партнерское соглашение с самим YouTube. То есть, как говорят, получить партнерку от YouTube. И второй вариант ⁇ это заключить договор с какой-то посреднической компанией или с медиусеть. Вот что же выбрать? YouTube либо медиусеть? Сейчас, когда получение партнерки от YouTube процесс очень упростился, сейчас, когда деньги заработанные именно напрямую через партнерку YouTube, без вопросов можно вывести на электронные деньги, вот что выбрать YouTube, партнерку YouTube, либо договор с медиасетью, сейчас на этот вопрос можно ответить однозначно. То есть все зависит от канала, который вы собираетесь подключать. Если ваш канал авторский, то есть если на вашем канале содержатся только ваши авторские ролики, совет для вас однозначный. Выбирайте YouTube, подавайте заявку на монетизацию, подключайте к своему каналу, Аккаунт AdSense, Вот подтверждайте свои почтовые реквизиты, то есть получайте письмо от Google, да, вводите код из этого письма и спокойненько зарабатывайте деньги. Для авторских каналов, там где не будете нарушать никаких правил, там где вам не потребуется никакой особой поддержки, если вы уже, например, прошли, например, этот курс, да. Какая-то информация у вас есть, пожалуйста, развивайте и зарабатывайте деньги и получайте их практически полностью. Но если у вас канал, который работает с серыми, канала, с серыми роликами, то есть вы э, используете чужой контент, то монетизировать такие ролики через YouTube, через партнерку YouTube э, сейчас практически невозможно, а в дальнейшем, наверное, уже 100% не будет такой возможности, потому что сам YouTube затягивает гайки в отношении серых каналов. Поэтому в вашем случае однозначно сеть. Это уже 100%. Но когда вы будете подключаться к медиасети, вы должны понимать, во-первых, что сеть это посредник. Любой посредник живет на проценте, то есть вам будут какую то у вас какую-то часть денег заберут, поэтому вы должны знать, сколько вам будут платить. Второе. Не все медиасети, мягко говоря, сейчас с радостью берут серые каналы. И еще один момент, понимать, что все-таки медиасеть это коммерческая организация. Вот и как любая коммерческая организация, у них могут быть какие-то проблемы, то есть есть вероятность, что, например, вам медиасеть не будет платить деньги. Вот вы тоже должны понимать, оценивать трастовость этой медиосети, насколько она серьезная, вот стоит ли ей доверять или не стоит. Сейчас на просторах русскоязычного YouTube наиболее активно действуют две медиосети. Это медиосеть Quizgroup и медиосеть AIR. Я пользуюсь медиасетью, и ту информацию, которую я буду вам давать, я буду говорить от своего имени об этой медиосети медиа сетью АИР пользуется мой хороший знакомый Василий Ушанский вот он уже собрал в эту медиа сеть порядка 300 человек вот. и ту информацию, которую, которую у меня есть об Аире, я получил от Василия Значит, я вам сейчас приведу такую сравнительную характеристику этих двух медиасетей для того чтобы вы понимали вот на что нужно обращать внимание и как нужно оценивать куда пойти если вам предложат какую то еще одну медиасеть потому что сейчас их очень много итак сравнение квизгрупп и аир первый критерий по которому оценим эти медиасети это возможность работать с серыми каналами квизгрупп сто процентов монетизируют серые каналы вот мой канал человечище который я создавал в рамках какого-то из тренингов не содержит ни одного ролика авторского но он прекрасно монетизируется через медиа сеть аир когда они начинали работать у них одна из фишек была именно на что они давили это именно на то что они берут и серые каналы в первую очередь вот сейчас ситуация у них, мягко говоря, немного меняется. То есть сеть, медиасеть раскрутилась, и они сейчас не с такой радостью а, берут свое лоно, так сказать, серые, серые каналы. То есть они становятся как бы правильными. Теперь количество денег, которые вам выплачивают эти медиасети. Квизгрупп отдает вам 80% заработанных денег. AIR отдает вам 70% заработанных денег следующий момент, который немаловажен для новичков, кто начинает раскручивать свои каналы, это порог выплаты, то есть когда вам переведут деньги на кошелек, то есть как, с какой минимальной суммы денег вы начинаете получать переводы на свой кошелек. Аир начинала платить с 50 долларов, сейчас они платят со 100 долларов, то есть если вы не очень раскрутили свой канал, там, например, он у вас генерит в месяц там 15 тысяч просмотров да то больше там 10 долларов вы за нем зарабатывать не будете первые деньги авиаир вам переведет на кошелек если вы не будете раскручивать такой канал где-то месяцев через 10 ну согласитесь это не очень радует значит групп переводит деньги вам на кошелек начиная с трех долларов вот если вы заработали на своем канале больше чем 3 доллара а вы такие деньги заработаете все если пройдете этот тренинг до конца и выполните все требования этого тренинга, то вот в следующем месяце первые деньги с YouTube-канала вам уже упадут на кошелек. Это очень стимулирует к дальнейшей работе. Когда вы видите, что вам что-то начинает капать, какие-то денежные потоки, возникает желание работать. Следующий пункт. Вот у Аира очень хорошо поставлена поддержка клиентов. Они проводят вебинары раз в неделю и у аира очень хорошо развитая реферальная структура однозначно маркетинг план этой медиа сети составляли какие то сетевики то есть у них многоуровневая система с каждого уровня вы получаете какие то деньги если вы умеете привлекать людей настроить какие то структуры то в аире большая вероятность того что вы на своих рефералах заработаете вот только поэтому из-за такого активного маркетинг-плана АИР достаточно быстро набрал себе людей. В Quiz Group ситуация несколько другая, ну, скажем так, принципиально другая. А в Quiz Group один уровень реферальной системы, вот. причем, если ваши рефералы а, подключают через личный кабинет какие-то новые каналы, а вы с этих каналов ничего не получаете. В групп на рефералах вы много не заработаете. Но лично для меня это не является минусом, это скорее всего плюс, потому что я не хочу зарабатывать там на своих рефералах какие-то деньги. То есть цель создать равноправное такое братство людей, которые там не кормятся друг за счет друга, а наоборот помогают и идут какой-то общей цели. Поэтому лично для меня вот эта одноранговая система который поддерживает quizgroup и небольшие процентные отчисления от рефералов лично для меня это не является каким-то минусом в плане поддержки клиентов конечно техподдержка quizgroup не так активно отвечает скажем так вот но в рамках нашего братства с моей точки зрения мы сделали достаточно много ну первое например вот этот вот тренинг который получился я считаю достаточно хорошим вот у нас работает skype чат где вы можете решить совместно какие-то вопросы. У нас созданы несколько каналов Братства, где мы пиаримся. То есть выкладываем ссылки на каналы участников нашего Братства. У нас создан замечательный ресурс, который мы сейчас активно развиваем. Это проект Соцгуру, где вы можете получать полезную информацию не только по ютубу но и по другим социальным сетям у этого проекта будет и закрытая часть в которую все члены братства при желании конечно попадут И каждую неделю в четверг мы проводим живые встречи вот на моем некоммерческом проекте где вы можете задавать какие то вопросы получать ответы то есть для всех кому потребуется помощь и поддержка во всяком случае, в рамках нашего братства на это вы можете гарантировать уже 100%. Вот. Ну и в заключение, что я хочу сказать о медиасети Quiz Group. То есть медиосеть Quiz Group это одна из крупнейших медиасетей. В этой медиасети в качестве основных правообладателей представлены такие мощнейшие или крупнейшие телевизионные каналы, как РТ российский канал КВН лунтик и еще множество других то есть это крупная медиа солидная серьезная медиа сеть возможность то что она развалится но очень крайне мало вот это вот основные критерии по которым надо оценивать медиа я не буду говорить что аир плох, а квизгрупп это просто замечательно еще раз повторюсь, кроме двух этих медиасетей есть еще колоссальное количество других медиасетей, но если вы начнете или решите подключаться к этой медиасети, вы должны вот по этим пунктам, по которым я сейчас прошелся, пройтись и получить информацию точную и достоверную, а потом уже принимать решение. Подключение ко всем медиасетям происходит в принципе практически одинаково. Единственное, что в Quiz Group это все автоматизировано. Вы практически сразу получаете ответ, то есть берут вас или не берут. Вот это еще один из плюсов, который мне очень нравится. Ну а сейчас я вам покажу, как технически подключить канал к Mediacyt Quiz Group. Итак, пошаговое подключение нового канала к Mediacyt Quiz Group. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо иметь какой-то более-менее раскрученный канал. Медиа-сеть Group принимает каналы, на которых за последний месяц было более тысячи просмотров и пришло где-то порядка 10 и более подписчиков. То есть такие развивающиеся каналы. Покажу вам на примере канала Папина лавка. Обратите внимание, на этом канале не включена была монетизация. То есть все ролики у нас не монетизированы вам необходимо убедиться что в дополнительных настройках вашего канала показывать число подписчиков включено. дело в том что если вы отключаете эту функцию роботы медиа -сети не могут определить или не могут правильно получить информацию о вашем канале и вас прям на первом же этапе прокинут вот все условия на этом канале для того чтобы подключить его к медиа -сети, к квест групп есть Достаточно уже более-менее раскрученный канал вот, с показывающимся числом подписчиков. И сейчас я буду выполнять подключение этого канала к медиа-сети. Что необходимо сделать? Необходимо пройти по партнерской ссылке. Значит, партнерская ссылка у вас будет у всех в дополнительных материалах. Но моя реферальная ссылка к MediaCity Quiz Group находится в описании практически любого видео, выложенного на канал вот в последнее время. То есть, если вы откроете описание, то вы найдете вот такую реферальную ссылку с приглашением в мою команду MediaCity Quiz Group. Она из себя представляет joinquizgroup.com и так далее. Значит, нажимаю просто-напросто на эту ссылочку и попадаю вот на такую вот страничку. Это страница авторизации или подключения к медиа сети Quizgroup. То есть страничка на английском, но тут все очень понятно. То есть вас будет интересовать большая кнопочка Join подключиться. Кнопочка логин войти будет вам нужна, когда вы уже станете партнером этой медиа сети для того, чтобы попасть в свой личный кабинет. Значит. Нажимаю на кнопочку Join, присоединиться сейчас. Вам выдает вот такой вот сообщение, где вас спрашивают, вы уже являетесь партнером медиа-сети Quiz Group? Дело в том, что такое сообщение медиа -сеть выдает для того, чтобы, если вы уже подсоединены к этой медиа и хотите еще один канал подключить, то проще это сделать через личный кабинет. То есть ваш следующий канал к этой медиа -сети вы можете подключить, через свой личный кабинет. А вот первый раз, когда вы еще не являетесь членом, на вот такой вопрос, являетесь ли вы членом медиа-сети Quiz Group, мы, естественно, отвечаем No. То есть, нет, не являюсь. Вас обязательно попросят повторно авторизироваться в аккаунт. То есть, вы выбираете свой аккаунт, входите в него повторно это делается специально для того чтобы вы скажем так не ошиблись в подключаемом канале это дополнительная такая защита То есть это стандартный вопрос не волнуйтесь теперь обратите внимание что медиа сеть хочет получить о вашем канале она хочет посмотреть ваши данные электронную почту основной ваш профиль и отчет вот все это просматривается медиасетью, то есть роботом медиасети в автоматическом режиме. Все, что вам нужно сделать, это просто-напросто нажать на кнопочку «Принять» и разрешить роботу проверить вас на предмет соответствия вашего канала. Вот если вас на этом этапе, скажем так, не бортанули, что вас уже приняли в эту медиасеть, и вам потребуется заполнить вот такой вот бланк, который у вас появился на экране да конечно тут э, скажем так по английски но все очень просто что вам требуется ввести ваше первое имя заполняем все на английском языке вбиваем ваш электронный адрес лучше использовать э, электронный адрес с вашего канала и еще раз его повторяем указываем год рождения здесь не принципиально но лучше например указать правильный год рождения ну, желательно, наверное, указывать больше 18 лет, хотя никаких ограничений по возрасту медиасети нет. Дальше. Выбираем страну, в нашем случае это Россия, да. Пишем город и улицу. Опять же, все заполняем на латинице. Вот для медиа-сети указание точного вашего адреса абсолютно не важно. То есть никаких писем вам сюда присылать не будут, но если хотите, напишите правильные все свои почтовые реквизиты. Может вам придется переписываться с этой медиа-сети, чтобы доказывать какие-то свои права. Тогда указывайте все верно, как у вас в паспорте. Далее указываем ваш почтовый индекс и указываем номер мобильного телефона. Вот, выбираем метод, по которому вы будете получать деньги. По умолчанию выбран PayPal, можно выбрать WebMoney, можно выбрать перевод на банковский кошелек. Вот, я укажу PayPal, вы указываете то, что вам удобнее. И обязательно нажимайте на чекбокс, что вы согласен. Что вы согласны с правилами, с условиями медиа-сети QuizGroup. Все. И нажимаем на кнопочку «Продолжить», «Continue». Сидим, ждем, пока страничка обновится. Это может занять некоторое время. Мы попадаем на второй шаг, на котором вас информируют, что в настройках вашего канала появится соответствующее приглашение от квизгрупп, на которое нужно ответить, и то, что вам на почтовый адрес придет письмо. Но самое важное, то что... Показано вот на этой картиночке, что вам нужно ответить на приглашение от QuizGroup, стать ее э, членом. Вы просто-напросто нажимаете на кнопочку «Окей». Возвращаетесь на свой YouTube-канал. И в разделе «Панель управления» видите, у вас появляется вот такое сообщение, что вас приглашают в медиа-сеть Quiz Group. То есть пока вы из настроек своего канала не Подтвердите это приглашение. Еще ничего не завершено. Нажимаем на кнопочку подробнее. А вот это вот сообщение пугает достаточно многих. Вам предлагают вступить в многоканальную сеть. Прежде чем принять это приглашение, важное решение, вам придется отказать, отказаться от прямых партнерских взаимоотношений с Google. А, объясняю повторно, что это значит. То есть вы можете получать деньги либо от. Ютуба напрямую, либо через медиасеть. И когда вы выбираете медиа а Ютуб вам уже платить не будет. Здесь ничего пугаться не надо, это нормальное предупреждение. Значит, мы нажимаем на кнопочку «Продолжить». Вот, можете почитать условия пользовательского соглашения, что очень рекомендую делать. Вот, нажать на «Принимаю». И присоединиться к сети. Теперь ваш канал входит в медиа сеть Quiz Group Alligator. Нажимаем на кнопочку ОК. И все. Значит, друзья, так как у вас не было включена монетизация, видите? Вот у вас появляются вот такие серенькие значочки. Вы можете подождать, пока медиа сеть сама разберется с вашими роликами. А можете, конечно, принудительно это все включить. Вы можете войти в раздел на канал дополнительно во первых поставить галочку что вы разрешаете рекламу хотя все это сделает и сама медиа сеть то есть теперь вам уже волноваться вообще не о чем можете войти в менеджер видео выбрать все ваши ролики выбрать действия и выбрать первое действие монетизация все все необходимые параметры уже включены и мы нажимаем на кнопочку монетизация Значит, начинается обработка ваших роликов и как только они будут все обработаны вы увидите что у вас ваши серенькие значочки начнут преобразовываться в зелененькие заключительным этапом подключения к медиа это обработка тех писем которые вам высылает медиа вам высылается письмо со ссылкой, пройдя по которой вы можете произвести подключение к медиа-сети из панели управления. ну То, что мы уже с вами и сделали. И высылаются еще два информационных письма. Давайте посмотрим, что у нас происходит в нашем кабинете. Но еще идет обработка. Еще пока не позеленело. Так, друзья, я на этом поставлю паузу нашей записи. Итак, прошло несколько минут. YouTube обработал видео. И обратите внимание, практически все ролики загорелись зелененьким долларом. Один ролик, где есть совпадение по содержанию, не монетизировался, но это и нормально. С этого момента медиасеть Quiz Group будет вам платить денежки на ваш кошелек. На электронную почту пришло письмо выглядит оно сейчас вот таким вот образом в письме есть ссылочка пожалуйста пройдите по этой ссылочке здесь написано нажимайте на вот такую ссылочку и загружается ваш договор с медиа сетью все что вам нужно сделать это прочитать этот договор вот и нажать я согласен нажать на кнопочку подписать все на этом все действия ваши закончены. То есть вас сразу перекидывают в ваш личный кабинет. Вот именно здесь вы будете видеть, сколько вы выплачиваете, сколько у вас каналов подключено, сколько у вас рефералов. Вы можете подключать новые свои каналы, настраивать свой профиль, писать техподдержку и так далее. О личном кабинете MediaCity Quiz Group я запишу отдельный ролик. И вообще вся информация о MediaCity Quiz Group Будет доступно на каналах Братства, Квиз Братства, и на проекте «Соцгуру» в разделе «Взаимопиар на YouTube». У нас есть отдельная тема, которая называется «Братство Квиз Групп». Здесь вы можете задавать какие-то вопросы по Квиз Групп и получать какую-то свежую информацию о этой замечательной медиа-сети. Итак, первый способ монетизации канала – Через коммерческие просмотры мы с вами рассмотрели. В заключение хочу сказать, что подключение к любой медиа-сети это не навечно, это не навсегда. То есть из настроек вашего канала вы всегда можете выбрать раздел «Запросить отключение» и в течение максимум 30 дней вы отключитесь от медиа-сети и можете подать заявку в другую медиа-сеть, либо подать заявку снова на монетизацию напрямую через youtube на этом наш 12 урок посвященный монетизации вашего канала закончен итак ваше домашнее задание определиться с кем вы будете заключать партнерский договор либо с YouTube, либо с медиа сеть определиться с какой медиа сетью будете заключать договор я конечно приглашаю вас в медиа сеть можете процентов рассчитывать на мою поддержку, если вы будете моим рефералом и находиться в списке квиз братства. В отчете пишем, через кого монетизируете канал и результаты ваших действий. Одобрили вас, не одобрили, приняли, не приняли. Если вы вступили в квиз групп, обязательно об этом напишите. Я добавлю вас в табличку. Большое спасибо. Следующее занятие у нас также будет посвящено монетизации. Мы поговорим о других способах монетизации вашего YouTube-канала. Спасибо. До свидания.